Во все времена, уходя на войну, С тревогой в душе за родную страну, Сходились мужчины на праведный бой, На женщин бросая свой дом родовой, звалив на их плечи дела мужиков, Заботу о детях, покой стариков И радные подвиги славя мужей Растили на смену, а не сыновей. И если по воле удачи скупой Вернется с победой мужчина домой, К судьбе с благодарной молитвой жена Заботой окружит героя сполна. Во все времена, уходя на войну, В тылу оставляя родную жену, О подвигах женщин пусть помнят века, Носите без повода их на руках. Я стану перед вами на колени, От всех мужчин поклоном одарю, в руках держа большой букет сирени, Сердечной женщины я благодарю.